Всем Это наш канал Китайский пень два у АР Сегодня у нас загадка. Слушайте и подумайте, что это. Теперь начнем. Гаошан БУДЕНТУ, ПИНДИ БУДЕНТЕН, СИХАЙ МЕЮ ШУЙ, СИГЕЙ ЗАЙ Окей, okay, еще раз. Каушан, пуденту, пхенди, пуденте, слыхай мею шоей, а перевод. На высоких горах не видно земле, на равнинах не видно полей, гагабуда море, но без воды. Весь мир берет глазами. Окей, всем подумайте, что это? И подписывайте на наш канал, у нас все много видео. У último китайский вместе. Скоро увидимся. Пока. Зайдень.